Так, ненавижу. Ребят, пойдемте в футбол. Может быть, я не пойду играть в футбол, а? Это всё за футбола. Ну, я не люблю. Yeah. Алиас, пожалуйста, посчитай сколько, мячик сколько, только. сколько, я, не сколько я голов забью. Алиас, говорит Нет. ноль. Алиас, никогда Реально. не будет. вот брат, Алиас... сколько там я забью? Надо Давайте... говорить, надо говорить, Алиас, пожалуйста. Да иди ты нафиг. Да это наступит. Алиас, это... Алиас пожалуйста, посчитай сколько голов забьет Адриан. Забьет 33 гола. Ты издеваешься? Yeah. Ты что? В эти грубежи ты играешь? Да. Это, слушай, давайте разделимся на две команды. Кто хуже всех играет? Ну, это точно ты. Вот ты будешь какой-то. С нами, кстати, училка приехала. Вот эта вот математичка Наталья Андреевна, математичка, биологичка, химичка, физичка, Прочее. Проще. А Дрэн капитаном будет, а и ты капитаном будешь. Вот вы, выбирайся из людей в команду. О, стойте, нас мало. Ладно, да. Алёс, пожалуйста, сочтись с кем больше всех у меня так, шансы. Выйти. Я сюда ко мне идем. Лука, Ра... Лука ко мне идет. Вика, пойдем. Лука, точнее. Вика. Ну и тогда остается Не, ты именно, Андрян. как тебя там а а Аполлон Альмир. А мы училку а не позовем. Команда Силочинка должна быть. Ладно, пойдемте в наши да. золотые ворота. Потому что мы победители. А вы лузеры. Вы лузеры. Это вы лузеры. Алис, пожалуйста, сломай кальций. Что такое настоящий? Пол, два, три. Я покажу. Алис, пожалуйста, затормози, Адриана. Ты наверное, как понять тебя? Как мне на это банк не способна? А нет, нет, нет, так. Не смей. Да, да. Давайте бьем, забиваем, забиваем, люди забиваем. Ём, ём, где бианьща вот? Нет, так, только не туда. Нет. Нет, все. Только не, все. Мы играем бьем. по уличным правилам. Бьешь, можешь убить кого угодно. Да. Погодите, училка тебя фарт, в порядке там. Никогда тебя подталкивай, убеги, Никогда тебя подталкивай. <свистит> так. Мы ну, проиграем сейчас. Сейчас, я давай, забью гол. Разошлись, давай, все. я давай, сейчас быстро забегу. Я забью. Давай. А, я тебе давай. гол забью. Давай. Андрюха, давай. Нет, давай. Нет, давай. нет, что да, это, это, это стоп, стоп, стоп. Стоп, штрафной, штрафной вам. Это ты туда его забили. У тебя жизнь затверждение, чем у меня. Где она вообще? Наталья Андреевна, успокойся, Она вон вообще. Ну, пойдемте, пойдемте, Наталья Андреевна, вы в порядке? Алис, пожалуйста, проверь состояние Натальи Андреевны. У нее что-то при нем. Наташа, Натах, я два получу по физике. 2 плюс 2 равно 99. Они нам гол сейчас добьют, вы черт? Ах, не твари, Мы быстрее. Гол! Боже, тупая я ее бам! макаронами захаркаю. Да, наташа, Наташа, Пошли, я тебя О, водой сейчас оболью. О, Тихо не бейте. Пойдемте а, воды возьмем кипятка. Ага, прям ее облить прям. Штрафна, штрафна, ты че мечом? Наталья, Наталья Андрейна. <свят> я сказал, я еще кипятком оболью а мне вас. Я нужна. Давайте общем, я на футболе поле выгонь. Откуда у нее меч? Откуда от где, у е? Нее... От, от где наш меч? У меня. Вы в порядке? Вы себя адекватно чувствуете? Наталья Андреевна. Наталья Андреевна. Пойдемте дальше. Где эта тряпка? Так, второй тумби, вас точно победим. Аня, пожалуйста. Нет, как? Нет, Наталья Андреевна. Нет, нет, нет. Наталья Андреевна. Аня, где сейчас победила? Наталья Андреевна, вы идите дальше а, с тем, вам никто не любит, вы вообще не полезны. Давайте. Давайте. Я забью Я вас на курику зарежу. Давайте ваут. Ой, меня уже бесите. Короче, я Ой. Ой. Вика. не трогать мяч. Нет. Вика Вика <связь> Что <связь> за мячик волшебный? <связь> ай! Ай! мое запястье болит! Помогите нет, нет, мне! Запястье нет, болит! Нет, запястье нет, болит! Нет, запястье нет, болит. Нет, нормально, ты, ты хочешь пинать? Да. Давай топориком, давай топориком. у меня запястье болит, все, я не буду заниматься, у меня запястье болит. Так, а где-то вы без меня играете? Ну так, мы не делимся. 3 на 3, а вы лишняя. А вы какая-то да. жирная. Я не личный, я никогда не живу. Жив. Да, да, давайте вы пойдете к нам стоять на ворота. Будете самой бесполезной вратаршей. Ой, в да первую очередь, самой полезной вратаршей. Да. И, и, его... и мы выиграем с неуклюжей удачницей. Вот здесь с клюжей удачницей. Я, я, я всё я, я сейчас позову, мэр, я позову прокурора. Вот да, ты... мой отец за гиджерстоун, что ты мне сделаешь, Альянс. Альянс, да, Альянс, а, а Альянс, она... Боже, Альянс. что Алиас, пожалуйста, там сканируй ее мозги, почему она... Боже, что с тобой? Алиас, а сколько Алиас, вы... вы... У да, меня, у я, у я, меня я. показалось, или она немного этот... разбукла? Алиас, прикинь, у меня там... Алиас не продаётся сейчас. Я уже забил. Погодите, мне кажется, или Наталья Андреевна потолстела? В топорик, в топорик. А, Она, толстый Она толстый бегемот, толстый Давайте, Вау, вау. Да, вот, а можно нет. Наталья Андреевна пользоваться как мячиком Да, вот это <связь> <связь> а, играть это ну, я, я вообще, ну я забью <связь> гол ворота и, <связь> да, <пеналь>. Так, <связь> так, давай, давай Обожаю футбол, какая интересная игра я практически забил гол ворота. Я пойду позвонить твоему отцу. Он позвонит мэру. я так и не понял. Почему мяч идет против наших ворот? Мячик оттолкнулся от ваших ворот. Он вот воздух отталкивается. Так, я забил, я забиваю гол и. Все, я забил гол. Мама, сюда. Гол! Гол! давай, Гол! давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Почему а у тебя Адриан, это не наша... Я вам расскажу, что случилось. Вы попали в футбол. Я избегаю, все, до свидания. Я не хочу это это с этой... Извините, но вы не выживали. Вы не хотите сбегать? Давай поиграем. Что это такое? Alpha... Давайте, ребят, мы ее выиграем. Л э -э -э люди, вы, вы О, Боже, какие бесслыши! Конечно, я опоздал на уроке. Но тут злодейки, вы собрались соревноваться с ладейкой? Да. Более безумные идеи я не слышал. Так что до свидания. Одесса Мига Саливидер. Я уезжаю в Монако. Я уезжаю в Монако. А как ты выиграешь выбросить тут барьер какой-то? Какой барьер? Барьеров нет. Вы где-то их видели? Я нет. Я, я тоже, тоже не, не видел. видел. Куда ты бежи? Так, а куда И же кем? я не бежал? То есть, Давай. Не в Трансформация. Так, нужно а будет написать а ему ответ. Короче, Ари Веде, Ари Веде, если вы там сажайтесь, я пойду. Я побежал. Привет. Я прилетел в Монако. Я тоже в Монако. До свидания. Здравствуйте, Привет. супергерои. И Что произошло? А аут, аут. Аут. Аут. Аут. Аут. Аут. Аут. аут! Аут! Нет, это был аут. А аут. Какой Олег? Тут Олега, Олега нету, ну не был. Тут нет. Олег куда-то, Монако тоже Олег убежал, как Давайте. вот этот указ. Нет, нет, куда ты, куда Стой, М -м. пенальти! Мистер Бак, не пасливый костюмчик, да? Стой! Нет! Прячьтесь, нет. что нет. вы тут стоите? Ну?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 Посмотрим. Походу она говорит нет. Леди... Ух ты, жучка, жучка, <связывая> Эй, так я попробую отвлечь пенальти. Эй ты э, пенальфлин, пенальфлин или как ты там на свайфлин? Без разницы, кто ты. <связывая> я сейчас попаду и тебя. Ура! Не клевер! Понимаю, находится... Я не клевер. Вот так вот пишу, пишу. А мне плевать, кто ты. А ты я же же клевер. клевер. клевер. Нет, я не клевер. Кто сказал, что я клевер? А где написано что я клевер? Тебя талисман где, где ты где это видела? Какой бы тебе mm -hmm. талисман? Где написано что я клевер? Кем хм. хочешь? Я Петуху все... можешь дать? Ну где, дать. но я видел, как Давай, попрыги, козелу. Так, Леди Нуар. Ты проигрываешь. Так, кто у нас есть? Давай. У меня уже есть... У меня уже есть... У меня уже есть еще один человек. Кто игра еще этим... не началась. Не надо. Игра еще не началась. Это мои правила. Не... А, а игра уже началась. Ну, я еще не играю. Я вот я вот лучше тут побегу, но я не играю. Понимаю, наверх. Лу... Люблю лучше конный спорт. Ужасен, как и ты. Да. Ну, быть... ну -ка, пошел Давай короче. Идите. короче давай что-нибудь сильное, мощное, как э, тигр, тигр ну, Да-да, давай. Нет. Нет. Чё, чё? Нет. Ты станешь моей пенальти. Вар, полоски. О, всё. Да, всё, всё. Так, я, короче, сейчас скоро приду, да. Привет. Какой ты хочешь? Миссабо, что ты проигрываешь уже, что ты пенальтик? Кто это там такой умник? А прикид. Привет. <связать> Мы с тобой поговорим. Чершила? Да. Я так понял, надо тронуть мячем. Мячем пока нет. А ничего не попали. Вот а, а кого выберем? Давай-ка. давай кого? <связать> вы <ж попали? связать> давай, кого вы попали? Вы <связать> еще <связать> ничего <связать> не попали. Там... Игра еще не началась. А, еще не началась. Что вы тут это? Возвращайте наших. Возвращайте наших. Будем играть по чесноку. А не как вы. Не люблю я чесноту, честно говоря. Чесночок. Но мячик. Мозги. Мячик молодец. Мячик, да, дакс. Погодите, да. а что будет, если мы куда? забьем пол? Еще не будет. Мы... Может, мы... Может да. мы выиграем. Нет, ну, если она забивает гол, то тогда мы она получает. Мы... Да, слушай, ты тут у тебя вообще твое мне никто не спрашивал. ты вообще болотная. Хохор. -хо почти конный спорт. Он Но... всегда Смотрите! Улучшивает... Погодите, <толкай. с?"> а? вообще. Я это, Это прям как будто, mm. у вас талисматы какие-то странные, вам как будто прям не терпится свинять и опробовать. Гол! Гол! был. смысле? Практически Гол был, я забил. Он забился, ya а потом оскотил. Да, он потом Гол! Гол, ja, yes. no no. есть. Ну и чё, пенальти? Освободи нашего. что ты там? А кого подали Освобождай. Это мои правила. Слушай, твое то, то, что тут только ты... Ловите я мяч. Бы я. я пойду на ворота. Погодите. Так, мне кажется, надо использовать, использовать мою способность. То тебе нужно попасть мячиком. Ты попадешь мячиком по нему? Не знаю. Да, блин, не попытаю, потому что он слишком быстро улетает. Ай, что это было? Давай, ну... блин. Что ты творишь? Пару... Я на воротах. Тигр, Что? только не примени силу разлома случайно. А то тогда тут вам mm -hmm. так. Так. Новичок все-таки. Ну, слушай, я Давай. тоже не, не часто играю в футбол. Я предпочитаю конный спорт. Мы уже поняли. Вообще, собака, тебя не спрашивай. Сейчас справлю, как тебя в третье измерение, а тут никак. Держите мяч. Слушай, я сейчас твое талисман троню как. О, летит, тебе нужно до него дотронуться. Если дотронуешься. Ну нет, так ты не, не дотронешься, потому Один. что я отправлюсь в другое измерение, а ты туда не дотронешься. И к тому а же он находится на руке, а, а рука у меня находится в кармане. А аут, что, аут, аут, аут, аут, аут. Что аут, такое аут? Это когда мяч вылетел? Да. Это, это вина. же не, винов... не вина игрока. Это вина. вина Ребята, это мистер Бак. Да, мне срочно нужно поменять поменять э, кроссовки для для футбола, так что сейчас скоро приду. Да. Я игры на время. Нет, Нет. Нет. мне что нужно что? поменять одно маленькое украшение, давай. которое мешает я мне помогаю, играть. Да потому давай еще Нет. Давай, давай, давай, давай. Дура. Дура. Хотя дура, я не футбольное поле Крата. А? Давайте. Ты дура! Мя, ты ты дура? дура. Что это за Что да это, это что ты <плотненько> с мячом сделал? Мяч <плотненько> играет по своим правилам, кажется. Мяч играет Лит, в трансформации. Мяч живет своей жизнью. Ну, ребрячься. А! Мина, ты думаешь, это господи. Делом. Прыгай, прыгай. Где он? А, а, там... а я, может, ярого петуха надо позвать? Собираться. Да, давай, а -о -о -о. давай. А потом все исправим. Давай, давай. Нет! Мя ты мяч? Да мяч? ты <свист> тупой! <свист> мяч? Кажется, у мяча свои правила. У живет твоей своей жизнью. У И походу он и против пенальти. Он против нас всех. Мяч живет своей жизнью. А друг мяч мяч Где он? Где мяч? Мяч. жучок, паучок. Мяч это новый. Мяч Так, я буду стоять на защите. Да, есть. О, боже можно просто бить Мя... мне Мя есть, есть план. вам <сосы> классно Пей. Что? что такое что ты меня сейчас задали ладно нет а, я не могу терпеть да ты... что надо тронуть мяч да я трону его ну, надо теперь использовать все... только мои способности прям там прям возле него ну Апорт. Ну, апорт. Он опор. не работает, моя апорт. Апорт. Походу я... по мячик защищает от твоей силы. Он подсвечен <свечен> чем-то зеленым. <свечен> Это ее игра, Но ее. У меня есть еще один. У меня еще есть. У меня тут есть другое по-другому. Клави шанс. А, а, нет. Так, я она... она... не понять. А? Так. Кловер! Походу мне понадобится. Или защищай его, подожди нибудь Смотрите. Клевер. Что? Ненавижу в команде. мяч. Как его использовать? Просто мяч дурак. Давайте. Зачем мне из кливера шанса выпала кирка, когда она мне ничего не нужна? Сделает яму, чтобы и там упала. Не знаю. А мистер Бак одобряет делание ямы три на 3? Нет, наверное, нет. Ну тогда зачем ты говоришь, если ты знаешь ответ? Ну, не так, не прой, не прой. Я не, не могу быстро бить мяч, бить мяч, бить мяч. Я, как меня Собаке учил, шпула. как меня учил мой знакомый. <рых> Бык, ко мне и Казил, ко мне. У <рых> тебя <рых> времени нет. Новые правила игры: кто трогает мяч, тот замедняется. Солнце? <рых> нет, гол. Он еще гол забил. Оружие. Собака, я... я выбираю тебя пенальти. Просто. Раз, два и. Теперь вы оба должны стать пенальти. Хорошо, я пенальти. Я могу еще раз забить. Нет, стой. Давай. Нет. Я на время медленный. Я тоже. А нет, мы вас предреждали. Мы пенальти, мы теперь победим. Фенальти, мы пенальти, мы настрое, и да. мы очень сильно бьем. А нас, а нас, а нас четверо. Но не забывайте, если вы нанесете вред, ну, помните, что это ваши друзья в первую очередь. Пенальти пенальти. Давайте. Забьем. Темя. Давайте. Команда пенальти. Проиграет. А, ты! А, ты, а, ты, а, ты, Пошел. ты. Но. Куда мячик? Мы должны вернуть кого-то! Нет, мячик. Да. Над... Работа, где он? Где мячик? Нет, да. я иду! Где мы он? работаем? Пытаемся нахуй... Но... Мя... Это месячные раковые. Акулизер. Кус Где? Где? Шарик. А. мячик. Мя... Так, мячик. Поли... Нет. А? А скинули а его? В смысле? Ну, хорошо. хорошо. Правила? <плевод> ну ладно, это же наоборот. Нет. Пенальти это... создай новые правила, чтобы они вообще не могли трогать мяч. Это уже это нечестно. Нет, это уже не нечестно. Ипот... Что? Пенальти говорит о нечестности? Гол. Гол. Пенальти Гол. говорит о нечестности? Гол. Неудачники. Гол. Я, я отрекаюсь от тебя. Я не знаю, кто ты до да от тебя отрекаюсь. Ты бесполезная. А, Можно перерыв? Пожалуйста, я пенальти, с, я надо, с, перерыв, с... надо обсудить гером стратегию. <гас> перерыв <гас> пенальти. Пенальти, пожалуйста, перерыв. До, до следующего гола. Сюда идите. После где? <гас> <гас> иди. Это опасно. иди Дика, идем к нам. Она создает. <гас> Она создает все больше новых новых правил. Если а она, она создаст правила, то что не, если кто-то трунит мяч, чтобы потеряет свои способности. Или вообще застынет, заморозится, а это вообще то, -то это будет проблема. Может, это я тебе Я думаю, где Акума, но пока я не нахожу. Может, она в той предмете, который она очень сильно бьет? Том предметик. Да, кстати. Не, он дают совсем. А, у меня тоже этот предмет есть. У меня нет. Я может в не очках? Не Или в мяче? Ну а очки. Может... Не знаю. План мяча. такой. Надеюсь, она не додумается вот не это не сделать. Нет. Если она <свят> первый раз ей предложил вот этот и сказал то, что. Давай, сделаем, и он такой нечестно. Слава богу, кто сказал нечестно, а то бы нам уже был бы кирдык. Ну все, пойдемте. Мы готовы, пенальти. Эй, старай пенальти, ну, иди а, Играем. Когда тайм -аут? Ну всё, таймал заканчивается. Ага, Нет. неудачница. Но тебе нужна первая пенальти. А, Нет, работай, мы почти мяч, забили. Девочки, куда ты? У меня да. в футбол. Что за тупый футбол, не люблю ты футбол. Ты умеешь, ты умеешь играть в футбол. Блин, лучше был бы петух, Ай. он бы сделал всем нам скорость. Потому что мы медленные, как... Не знаю, да, что. Мячик. Да, как-то мячи. да, как я ненавижу мячики. Ура, Блин, мячи, может, извиняющий. петуха надо взять? Да. Петух он нам бы очень бы помог. Давай. Да. Петух бы нам Это бы... же наши он... ворота. Это же да? наши ворота, на мистер Бага. Да. Мы чуть забили висои про ворота. Это вообще-то а мои ворота. А я так шел х... Это балбесины, а, это наши да, ворота. Это его ворота, вы что? Даже вы! Да не... нет, его... ты сказала пенальти номер один. Так бы они забили свои наши ворота. Ну так это... Так это, они... так это их так ворота. Так они бы так и не забили так к нам. Так нет. Так нет. Да, гол. Чтобы у вас не было шансов так... на спасение. Суперкот! Леди Нуар! Иди-ка сюда, Леди Нуар! Леди подожди! Гол! Колечко Ого! Это было нечестно! Но... Это моя, но... моя игра! Мои правила! Нет. Он забил еще гол! Это нечестно было! Это, нечестно. Это мои правила! Это моя игра! Мои правила! Но... Это пенальти! Что нам делать? А, а с спинальти переводится как штрафной удар, поэтому она всегда делает эти добранные штрафы. Нет! Нет! Только нет! Да, вот. Да -мо! Мне нужен еще да. один. Где мяч? Где? Мяч, вот он, Ты вообще бездарь! Их уже трое. Я медленный пицу! Ну. Хороший... Вы потеряли хорошего <связывающего> игрока, который мог, мог забрать ваш лимит до а времени. Так что вы гусеры. Может, Может, иллюзия <связывающего> надо было... Ты... <связывающего> иллюзия <связывающего> бы и петуха. <связывающего> Особ... Собождай кого-то. Да, его... Аль... Клевера. Клевера. Я еще удивлен, что она кого-то освобождает. Ребята, стоп, игра новые правила. Кто тронет мяч из-за морозка, надеюсь, секунд. Нет, я мяч не трогаю. Это не по правилам. не по правилам. Я не могу больше трогать мяч, ребята. Ты со своими правилами меня уже, честно говоря, заколебала. Не трогайте. Пусть забивает, ладно. Ну, Но это вообще. Что? что ты творишь? А, неудачницы. Кошки! А, ну, не мы можем взять время на перерыв небольшой. Да, прошу. Так, что за перерыв быстрее? У нас мало времени. Новые У меня будет... правила. Мы будем ограждены. Смотрите. Мне, понадобится, это, это лиловый это тигр, мне понадобится лиловый тигр, тигр, собака кап... и каприкинг. проблемы. Давай Смотрите, если и теперь... И так, а если они начнут Мы такое? находимся в барьере. Покажите, покажите, дайте свое оружие, дайте свое оружие. А, да. а если они начнут сейчас бой? Подождите, я подождите. О, Осталось несколько минут. Ну, пожалуйста. Пожди, пожалуйста. Лиловый лиловый тигр. Тигр. Начало и... игры. Начало игры. Быстрее. Начало... Кому дать, кому дать тотемов бесплатно, да? Валим. А? Так. Забили го... гол. Гол. Они... Лиловый тигрий предмет. Возьми обратно предмет. Гол. Они еще гол забили. И Что за? Лиловый тигрица. Ты теперь моя. Это не. Это то Он не нельзя, пацан. кого девочка, забрал? Хм. Как нам выбить Следующие. отсюда? Перевоплощаюсь. Алиса Алицетвори... Лиловый тигрица будет наш. Удовлетворение. Ты Теперь... что нам делаешь? Нет, я могу Снова могут пришли. Да? Каприкит! Каприкид! Еще один гол. Леверки! Это... Это... это уже все. Дракмуазель. Тр Дракмуазель это, маль... это мальчик. Ну ладно. Не да? Еще один гол. Каприкиц. Каприкиц. Все. Простите. Все уже остался я. Ну давай, попади и, туда. Я я уберу эти заграждения. Давай поиграем по-честному. Ты, ты, ты, ты. Себя... ты говоришь о нечестности? Ну идите туда, ваши те ворота мои эти. Начнем игру Помогу Я моему ворота. Ты офигел? Так, мой мяч тогда. Вас много. Мячик. Хм, да, это логично. И а ты должен это мой мяч. Теперь. Мяч Что на мои. Стоп, где, где ваши вороты? Хм, Интересно. Вот так, эти. мои вон те ворота. Хм? Какие вон те? Стоп. Золотые Стоп. ваши? Хорошо, золотые наши, а твои какие-то железные. Эй, пенальти, идите сюда. Ну давайте. давайте Леди Баг, тебе не нужны пару талисманов. Мне я мистер Бак. Дать... Правда костюм у меня не поменялся. У тебя костюм а -а -а. такой. Супершанс. Слишком собаки еще доста... осталось. А. Что а -а -а. мне с ней делать? Новые правила. Команда пенальти может использовать талисман Козла. Вы можете, не не... Пред... Вы можете создавать свои предметы. Вы можете создавать которые mm -hmm. хотите, которые помогут вам выиграть в этом матче. Mm -hmm. Чтобы Молодцы. нас победить. Вы сами себе мешаете. Чтобы тебе. Чтобы тебе нас победить, тебе нужно забить пять 5... или три гола. Ну хорошо, я. Если мы забьем тебе шесть, то мы выиграли, и ты отож Можно это перерыв, не мои хорошие. Mm -hmm. Мне надо передумать план. Нам нужно обговорить тактику. Пенальти. Перерыв. Ну, спасибо и мне нужно. Кстати, Пенальти. скоро, возможно, начнет уменьшаться барьер Он будет уже недоступен. Пенальти. Давайте. Пенальти. Пенальти. Пенальти. Пенальти. Пенальти. Пенальти. Пенальти. Пенальти. К Мы выбьем, Мы выбьем ему мозги. Пенальти. Пенальти. А ты не можешь сделать так, чтобы у нас талисман, честно? Нет. Нет. Он и так один. Нам нужно хотя бы один раз китрейших драконов. А можно спросить пенальтим по номер восемь. Что с твоей внешностью? Это просто кое кому Я говорю, то, что внешность у меня очень странная, но он меня все равно Могу уменьшить. Уменьшать барьер. Пока, маленькая бабочка, <сёк> чудесный <сёк> мистер Бак! А? Получилось. получилось. Получилось! Ну, поделить, ты это все сам сделал, получилось. <сёк> да. Держите, что это. А, Пусть дай гидрон. Встретимся там, пугает. где я вам выдал ваши а? украшения, Что произошло? Я должен на территории нахранить тики дики ди давай барт барт не знаю что улети из меня Барт, обратно. спасибо Оси. Прячься. привет бат ты был хороший хаматы нет, да. э, никакого да. барка же не было просто. К да, себе вот эту собачку придумаю, новенькую, которую мне сегодня, э, завтра подарят. Да. Ой, привет! Ой, Вы тут увидели моих друзей? Трапов... Да, Нет, не, друзей... не видели. Я пойду Никак. в ту раздевалку. Там... Там... Да, да, я, да там. Я, я как раз поищу там одного. На. Давай так. Так, барк. Возможно, увидимся потом. Так, ну-ка, может он в той раздевалке? Тут еще есть. Нет. Я не понял, О, а что, здесь да. происход... что здесь происходило, что здесь и что тут? Вакуумизировались. Вакуум Давайте я вот вас этом... топориком. На топориком. Ай, Минотавар. Тебя по башке отрезают два четверти. Я тебя топориком зарежу. Да ты... ты... Минотавар. Нарушение техники безопасности на уроке. Давай. Я меня все пропустил, как всегда. Нарушение техники безопасности на уроке. Это не урок вообще. Всё, я все забрал вроде бы. Я у всех забрал. Олег. Олег, где Адриан? Я не знаю. Сегодня игра была просто идеальная. По часам у Адриана сейчас идет показ нового кольца. Альянс. Тебе, кстати, два. Тебе, кстати, два, потому что ты ужасно играл. Подожди, подожди, подожди. Олег вам купит Альянс. Привет. Олег вам да, купит он. Аль... альянс. Ладно. Да. Я ее зарезал. Все, ладно, пойдемте уже домой возвращаться. тебе пять. Я не хочу уже что-то играть, наигрался сегодня. А ладно, я, пожалуй сегодня не тренироваться. Да, а давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте,